Друзья, всем привет! До сегодняшнего момента я очень долго вынашивал идею и мечтал приготовить пасту с рака. И вот сегодня настал этот день, наконец-то я созрел, просто вот. все все пазлы сошлись, сошлись, как говорится. Я взял вот таких красавцев, они обязательно все должны быть живыми. А вы все, ну точно никто не ел такое блюдо, даже я его не ел, но вы <свят> все любите раки, и вы все их варите. Запомните, всегда рак должен быть живой перед тем, как вы его бросаете в воду. С пастой то же самое. Сейчас мне их надо подготовить. Я забыл вам сказать, что кроме раков нам понадобится... Сливочное масло. Ой, засвечивается. Не вся пачка, немножко. Вяленые помидорки. Помните, я вялил? Это... Вы на канале есть ролик этого рецепта. Бомба. Сливки. 10%. Ну и паста. Макароны обычные. Спагетти. Сразу хочу вас предупредить, если у вас с психикой не все хорошо, перемотайте этот момент. Сейчас мне надо его почистить. Простите. Чистить надо таким образом, чтобы сохранить форму шейки. Острый нож обязательно. Молодец, феромонушка. Молодец. Вот. С вами покажу. Феромон, успокойся. Вот такой маленький кусочек чистого мяса у нас получается. Все, друзья, раки почищены. Это все, что осталось. Брал 15 штук. Буквально ладошка. Пасты тоже будет немного. Вот это 150 гривен. Следующий этап. Включаем Наливаем кастрюльку водички, и нам надо ее сейчас закипятить, и мы будем варить спагетти. Вода закипела. Как варить спагетти – это вообще не вопрос, абсолютно. На каждой пачке написано, сколько минут варить. В данном случае написано. Поместите у киплячую под подсоленную воду, товарите до готовности в продовсе 8-10 волын. 8-10 минут готовить Подсоленная вода. Я не делаю подсоленную воду, солить я буду потом. 8-10 минут до полной готовности. Мне надо будет 6-7 минут, чтобы они были не до конца готовы, потому что они дальше будут проходить термообработку. и варить я буду немного, постараюсь буквально на 2-3 тарелки все, хватит Маленький лайфхак. Лайфхак, если правильно, да. Вот таким образом я крышкой накрываю. И они полностью упадут. Температуру можно убавить. Вообще спагетти паста неплохо и очень даже хорошо, когда она чуть-чуть не доготовлена. И очень плохо, когда она переварена. Все, хватит варить. Воду сливаем и оставляем. Друзья, для следующего этапа, как и говорил, я возьму вяленые помидоры. Немного. Для красоты. Красный цвет в пасте будет красиво смотреться. Еще один. Я хотел использовать чеснок обычный, два зубка. Но все-таки я возьму вот этот чесночок. Свяленых помидор, тоже приблизительно два зубка. Рецепт этих помидор вы можете посмотреть у меня на канале. Сейчас это дело все надо порезать. Чесночок Важно, если вы будете использовать свежий, тоненько, не надо мельчить его, раздрабливать и так далее, полосочками порежьте аккуратно. Теперь разогреваем сковородку по максимуму и нам понадобится сливочное масло. Для того, чтобы оно не горело, чуть-чуть добавим оливкового, немножечко. Теперь раковые шейки. Они, можно сказать, почти сварятся в масле. Сейчас их надо превратить в тот привычный вареный вид. раковая шейка очень быстро готовится очень просто смотрите какая красивая пару минут. Пусть потомится. Сливки. Тут у нас 200 миллиграмм все они сюда уйдут сыр с яйцами чистый желток и сыр моцарелла. Все, можно выключать. Главное, чтобы сыр начал плавиться. И этого достаточно. Не забываем посолить, с учетом того, что помидорчик вяленый, чесночок тоже вяленый. Немножко. Друзья, тут без слов просто, феромон, тихо, тут без слов. Как думаете, сколько такая тарелочка будет в ресторане стоить? Ну, в хорошем ресторане минимум 300. И я очень хочу чтобы этот рецепт стал национальным блюдом украины раки наш продукт в днепре во всех реках он водится все все его с пивом любят но паста паста это итальянская штука но почему же нам не сделать ее именно этот рецепт украинский М? вы не представляете Все. Подписывайтесь на канал. Будем делать вкусные ролики. Будем экспериментировать. Друзья, и вам совершенно не обязательно выкидывать головы с клешнями. Вы их прекрасно можете сварить таким же образом. В данном случае они сварены в молоке под пивко. Не переводите продукт.